<рапливание> я, я знаю... На болгарский. Знам, че не эти торпения да приключу, мы убачься гайском, так же нечто, что-то следующее. Я знаю, что вам не терпится, чтобы мы закончили, но я бы хотела еще что-то сказать. Потому что на следующее подням, да. Что-то следующее подням, да. Так вечера. Да. Да. Решила, как... Я могу и не сказать Добре. Добре. А Аз работаю в один социальный центр, как педагог. Я работаю в социальном центре как педагог. А, правим обучение за хора, которые искат да И мы обучаем людей, которые хотят остановить усыновить а, детей. А, Сначала, <laughs> от начала това я делал только психологи в нашем центре. И сначала это этим занимались только психологи из нашего центра. После не задължиха всички да го правим. Но сейчас как бы обязывают всех мы а, это делать? Не всички, обаче, сме минали обучение за това. Мы прошли обучение. Не прошли. А, мы не, не прошли. Не, не всички сме обучени. Не все мы обучени. Аз не съм. Я тоже не была обучена. Но... Трябва да правя. Но должна это делать. Это на... За три дни за дня. Да, около 4 часа работим с хората, объясняваме им, с а, пред какво презправятся. Объясняем им, а, перед каким а, да. трудностями они да. сталкиваются. И а, особенности на децата, които са оставени из изоставени. И особенности детей, которые были оставлены, и много други неща. И многое другое. А, а, Работаем подвойки. И мы работаем в паре. Моя партнерка э, много себя перечесняла, договаривает да перед хором. Моя партнерка очень стесняется говорить перед людьми. Не может договаривать. Каждое новое решение из-за губвогласости. Два-три предложения и теряет голос. Да. И, беше архумент, да водя. и э, все это те же самые аргументы вводят. И все тяготы упали на меня, чтобы <laughs> да. я проводила это общение. И, над... и да две-три книги. И нам нужно было подготовиться, я прочитала две-три книги. Одна mm. презентация от 100 слайда. Одну презентацию в 100 слайдов. И хубаво да се знаят, не да се читат. И а не, их лучше знать, а не просто прочитать. <laughs> и вообще не е лесно да э, время пред хорови, вы знаете. И вы знаете, что это нелегко разговаривать много времени с людьми. Да не наред. И несколько дней подряд. <laughs> Но слава богу. Uh, uh, наша группа вещи много добра, много сердечнее, меликора. но слава богу наша группа очень была такая хорошая, очень приятные люди. а между тем, я имею в виду, на семестку эту вещь сол сину один под детей. не между ними были люди, которые уже усыновляли ребенка. просто просто такая получилось, просто так получилось. и те много мне помогали, прощало то время, когда тут споделих о свой опыт. и они нам очень помогли, они делились своим опытом, вещи много интересно. это было очень интересно. Хората задавала много вопросов, и люди задавали очень много вопросов. Но все интересовались за всючку, очень интересовались всеми деталями. И хотели, чтобы мы да продолжили пять дней, а не 3. И хотели, чтобы мы продолжили пять дней, а не три. Слава Богу, приключили меня успешно, бежали много в И мы закончили успешно, все люди были довольны. И искам да благодаря на Богу, что мне дали силы, дал мудрост, сил, мудрости. А, а, на притеснение -то, убрал все переживания. И дал на точный момент, что сказать. Так, и просто так, все как позел, Всичко заподричи. Как по мозаичке, все, что <laughs> нужно было сказать. Да, я думаю, мысли... Uh, Извиняйте, но пошла да тамись на русский, видите? <laughs> Я уже начала думать на русском. <laughs> да. Слушай, думаю, что даже не говорим, директно и да не проповедуем Иисусове слово. Так же Божи... думаю, что когда мы даже напрямую не говорим о Боге и про слово. Божий Дух так действует через нас. <laughs> Божий Дух все равно действует через нас. <laughs> да. И и и и нещата се получават и хората го усещат. И поэтому все получается и люди это чувствуют. Да, очень благодарна.